Первым делом, первым делом билетик к вам. Но это может не так хорошо. А, это вот, который мы нажали, да, пожалуйста? Не доезжай. Не знакомый, не знаю. Не на месте душа, слово скажешь, и ищешь в пятках ее. Ох, действительность моя хороша. Ох, нравится мне время мое. Отец военнослужащий был, танкист, и погиб в финской войне. В Бобруйской области я жил в деревне в этой дубовке во время войны там потом там еще какая-то деревня Бабичи была, туда там тоже мы какое-то время переезжали, а потом в Бобруйск вернулся и в детдоме я пробовал. Организация, нет? Нет, в том-то и дело. Нет, нет. У нас же была зарегистрирована, и регистрацию отобрали. Отобрали? Проходи. Прискую. Мы... Понятно. Погаси, да. Жугался. Проходить. Привет, Аня. Это что наш вас бачить у нас на весне, в вы вовле. Другов, это вас что друг. Хотя лаждуем в Советский Союз. Я выгляжу довольно-таки непрозентабельно. Да вы что? Ну, у меня вес уже 94 кг. Присаживайтесь. Счастливая страна, внушившая себе. Что лишь она одна права в своей борьбе. Страна, что хвалит свой высокий светлый путь, Но в прошлое свое боится заглянуть. Я помню, 30 суток просидел в штрафном изоляторе с пониженным питанием, когда питание через день там хлеб, вода, соль, ну потом, а через день там пониженное. Не знаю, насколько я похудел там, но у меня пошатывало, я вышел, у меня шатало, координация была нарушена. Даже потом врач вынужден был признать, что у меня белковое голодание. Ну вот читай, я удивляюсь, какой-то артист, как говорится, 71 год умер вот недавно. Да как, день кто-то. Скажите, вы будете кофе или чай? Это ж надо а -а -а. какую-то кофемолку, что-то там а -а -а. возиться снизу. Не Теперь знаешь. же все для, для ленивых людей. Кофе продают, Вот, для, вот для ленивых это да. мне подошло. А -а -а. Госпожа моя жизнь, разрешите в любви вам признаться, Я люблю вас, дай бог, чтобы любил вас так кто-то другой. После дома отправили в ремесленное, и оттуда меня отправили в Сибирь. Вот вся моя ну, биография, скажем, вот, такого по раннего периода. Никто меня согласия не спрашивал никакого, я государственный человек был, учился, обязан отработать, на поезд езжай. 16,5 лет заключения, да? Три сумасшедших дома. 7 лагерей, 7 разных лагерей, около 20 пересылок, пересыльных тюрьмов. Ни одного шрама, ни одной наколки. Это же достижение. И не поступался принципами, как говорится. Скорчится душа на огне. По ряду больной к палачу Долгая судьба не по мне. Жизнь свою я укорочу Ну, о Крупатах я впервые узнал из публикаций, потому что когда вот это вот Белорусский народный фронт стал организовывать в Минске свои акции. И вот это первый поход на Куропаты, по-моему, тогда был разогнан жестко он, вот, из печати узнал. И, и когда я приехал в Беларусь, меня сюда привели, пришел я. Была очень большая группа, не помню вот имя поэта, очень хорошие стихи, такие читал он. очень хорошие. Потом художника Марочкин был, другие писатели были, журналисты, очень много народу. И тогда я не могу вспомнить место, где громадный крест стали вырвали, устанавливали мы все вместе. Вот такая вот была публичная такая акция. Как бы залог того, чтобы... Подобно не повторилось, но, к сожалению, мы идем, возвращаемся к нелучшим временам, к сожалению. Вроде как и не в народе живу, Не в родной видать слоняю стране. Только слышу я одно наяву, А другое слышу, как бы вас Собственно, моя, так сказать, такая активная диссидентская деятельность, она началась в Киеве. Я очень внимательно да, следил за событиями Чехословакии. Журнал там выписывал, ну распространялся такой. Чехословакия, как, например, журнал, журнал Румыния, Болгария, такие, знаете, все пропагандистские. Я очень внимательно за этим следил. И я, значит, вполне, тогда думаю, а кто его знает, а может они хотят меня тоже послать туда. И поэтому я два вызывали, вызывали, военный билет показываю, все. И сразу я говорю, вот, если только вы вздумаете, меня вызвали, хотите туда послать, то так я знаете, я говорю, поверну оружие против вас. Я говорю, категорически против вторжения. Тасать дружную страну оккупации. Вот. Я выступлю на стороне народа. Сюда нас водили на дома на показ и... Я помню, сейчас не помню в каком году, точно в 50-м что ли, когда вышла Тарзан, прогремела. Вот мы все. Все четыре серии мы смотрели, в нас. Сколько мы тогда берозок -по переломали в лесу, все это демонстрирует Родное то, к чему приучен с детства. И край болот я родины зову. Мятежный дух, оставленный в наследство, единственный Знаете, я не просто в Бобрусь, как абстрахничек какой-то город, вот я вернулся в город своего детства, где я родился. Вот, и мои родители, как говорится, из рода в род, видимо, там жили. Или поблизости в деревнях. Как Бабушка она из села. И, конечно, после, как сказать, десятков лет отсутствия, я искал малейшие следы, что-то напоминающее прошлое, какие-то ассоциации с детством. То есть именно те вот, что, что и называется родиной, родное, близкое. Во всем старался это как бы увидеть. Ну так, ну что ли, я... Да ну, вы молодцы, молодцы, под 8 солдатов не стараются, И Столько тяжкого, столько, столько... Нет земли без людей. Нет людей без утрат. Нет утрат без идей. Нет идей без солдат. Абсолютное, на грани, там я не знаю, на грани шизофрении, абсолютная уверенность в своей правоте. Вот все. То есть я настолько был, не было никаких сомнений. Все эти трудности, все это то, что меня морели, что у меня ноги опухали, что сапоги не мог ходить, да, отекали там. Я воспринимал, как естественно, если ты ввязался в драку, будь готов держать удар. Я догадывался, знал, что люди мне поверили. И я предам не только сам себя, я предам себя, получается так, если я признаюсь в том, чего я не совершал. Я же клеветой не занимался, не занимался, меня обменяли в клевете. Я же взрывы никаких не делал, не делал. Вот. И люди за меня защищали как порядочного человека, а я, выходит, признался бы, заявил бы открыто через пять что я человек на самом деле непорядочный, и поставил бы их. Так нормально? К вопросу как, о, брать, о братстве, так называемом. Братья-то братья, но они разные. И, и дерутся между собой иногда бывает. Вот такие вот вещи. Вот с этого момента, вот даже с этого, когда я столкнулся именно в после дома с русскоязычной средой, и началась идентификация того, что я чуть-чуть, мы другие. В школе были учебники на белорусском языке. Учили белорусский язык такое ощущение, как основной. А вот когда я уже вернулся в Беларусь после первого срока, и тут я вот сразу заметил, что попал немножко как бы не совсем в ту среду. Потому что если вокруг меня в детстве окружала э, своя как бы белорусская культура, то тут я уже чувствовал большинство, все русско-русско, вывески, русифицированно. И вот это вот первое, когда я проходил по Бахарова, там какой-то переезд был. Часто гуляли, ходили там, ну как-то промелькалось вот эта надпись сторожите техника». И по привычке так глянул на вывеску, раз, берегись, И когда вот я видел, вот это четко сразу кольнуло. Жил на свете молоток и в пальцах у людей Он колотил, где только мог, по шляпкам у гвоздей Он шум любил, не мог молчать без дела, он скучал Не мог он жить, чтобы не стучать, и он всю жизнь стучал Не мог он жить, чтобы не стучать Я все время декларацию копировал, потом еще что-то с на там жить не положил Ну все это, я это так очень демонстративно себе вел Ага, и потом у меня был этот, а, портрет Сахарова и э, портрет не один даже, генерала Горенка фотографии. И всем рассказывал, что это за люди, чем занимаются на, на Ну, естественно, тут же это было доложено в КГБ, там мастер бабку такой был, вот, такой ярый, такой тоже коммунист, такой как бы злобный. Угу. А сразу туда пошло... Ну, я так думаю, за мной уже стали со стороны следить. Есть. Так, это можно вот по воле случая и я мог бы быть где-то здесь под этим камнем Ну вот выжил Не по мне судьба вожака Я и в стае псов одинок Примеряю жизнь велика Не пойдет не длинная в прок Когда мордовский лагер тоже ликвидировали 15 января уже 88 года Нас опять всех погрузили в поезд и отправили в 35-ю зону, последний лайк. И постепенно люди освобождались. Один, другой, третий, пятый. И остался я один. Неужели ушли идеалы, За которые гибли отцы? Неужели придумали мало И философы, и мудрецы? Неужели величье искусство Нас не может от зла уберечь? Неужели опошлили чувства Хамство и канцелярская речь? Неужели нет смысла в прозрении И прозревшие сходят с ума? И дается им всем невезение, И тоска, и печаль задарма. Неужели грехи беспощадны К тем, кто истинным словом грешит? Разразится бы бранью полощадной, Только к брани душа не лежит.